Ни один сад не может обойтись без ухода. Сегодня мы занимаемся консервацией нашего японского сада. Я проектирую для того, чтобы строить. Хочу сказать, что в ландшафте нет никаких ограничений. Неважно абсолютно, где находится ваш участок. Абсолютно неважно, какое время года. В любом случае, можно окружающее пространство сделать очень красивым. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Ни один сад не может обойтись без ухода. Это касается тех наших произведений, в которых много технологий и технологических объектов. То есть водопадов, фильтрующих систем, систем полива и так далее. Сегодня мы занимаемся консервацией нашего японского сада на зиму и... Я хочу немножко рассказать и показать, как мы это делаем. Возможно, вам это пригодится. Итак, шаг номер один. Доливаем воду по максимальному уровню. До тех пор, пока вода не пойдет в перелив, набираем озеро по максимуму. Шаг номер два. Открываем шахты, где расположены насосы. И отключаем, отсоединяем насосы. Вот здесь вы видите вот такую трубу. Эта труба позволяет вытащить насос, подключается насос, как вы видите, сверху. Есть краны и а, муфты для того, чтобы эти насосы, собственно говоря, подключить или снять. Вот, вы видите, мы вытаскиваем насос. Сейчас этот насос будет снят и отправлен в сервисный центр для обслуживания. Такое обслуживание для насосов делается один раз в год. И следующей весной мы эти насосы уже привезем и поставим. Вы видите цепи для насосов. дополнительное крепление для того, чтобы можно было насосы вытаскивать. Вот. А также эти цепи помогают держать эти насосы на весу, чтобы насосы не стояли прямо непосредственно над ними. То есть таким образом они захватывают меньше мусора, меньше грязи. Шаг номер три. Отключаем насосы от электросетей. И любуемся инстаграмщицами, которые пришли пофотографироваться. Электросети, видите, у нас находятся в герметичных коробках. Сейчас наши энергетики отключают и упаковывают герметично упаковывают провода для того, чтобы в них не попала вода. Насосы в герметичных коробках и залиты специальной гидротехнической смесью, электротехнической заливкой. За счет этого в эти насосы не попадают вода и влага. Вот видите, ребята наши снимают насосы, аккуратно, ласково, как женщине. Заодно хочу вам показать, смотрите, вот искусственный камень, как оброс, видите, вот оброс зеленью, оброс мохи, мохом, мухом. Вот видите камни, камни, камни, камни, вот это вот, вроде бы как обычные камни, да, видите, ущелье, расщелина, ущелье такое, на самом деле эти камни необычные. Эти камни являются техническими помещениями. А вот и секретик. па -бам! Что это? Это люк. Интересное решение, как сделать технические помещения удобными, с одной стороны, а с другой стороны незаметными. Мы делаем технические помещения в виде скал. Да, и довольно-таки большого объема. Люк находится сверху. Почему не сбоку? Мы хотим замаскировать, чтобы не было видно двери и чтобы не было доступа. На самом деле это расположение по многим причинам намного удобнее. Так, а вот переступаем. Еще одно техническое помещение. Опа! И вот еще у нас такой вот бункер. Прямо как пещера, да? Вы всегда сможете сделать технические помещения такими, чтобы их не было видно, замаскировать их под натуральный камень, под декор, под скалу. Интересный секрет. Дело в том, что оборудование бывает двух типов. Первое – это сухое оборудование или электрооборудование, да? и второе э, оборудование, которое связано с водой, то есть насосные станции, трубы, шланги. Так вот, вот эти, об, вот эти два вида оборудования необходимо, обязательно необходимо разделять между собой. Почему? Потому что если вдруг произойдет авария, чтобы, чтобы насос, чтобы вода э, э, не залила щитки приборов и не повредила, сухое оборудование, поэтому специально делается два раздельных э, сухих технических помещения. Хочу сказать вам подписывайтесь на мой канал, включайте э, поступление уведомлений, потому что я стараюсь снимать качественные видео, стараюсь развлекать вам, чтобы вам было интересно. Я вкладываю душу в это занятие, как собственно говоря и ландшафтное строительство, ландшафтное проектирование.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 До новых скорых встреч и пока!